Всем привет, я Саша, и это скринкасты. Мы рассказываем о том, как мы в Мейле создаем приложения, которыми вы пользуетесь каждый день. Сегодня я расскажу вам про то, как устроена дизайн-система у нас в Delivery Club. Мы только недавно решили, что она нам в принципе нужна, поэтому она у нас на стадии, так сказать, зарождения, и сейчас она умеет работать только с цветами и со шрифтами, то есть с типографией. Конкретно на этом видео я хочу вместе с вами реализовать работу со шрифтами в дизайн-системе, так как она у нас реализована в Delivery Club. Давайте попишем код. Что у нас есть? М -м у нас есть проект, который называется ValrusKit. Это, собственно, наша дизайн-система. Мы назвали ее в честь маржа. И в ней есть вот такой файлик. Он называется designsystem.swift. И здесь мы видим интерфейс, э -э с которым мы взаимодействуем в приложении для того, чтобы получать цвета, ну, в данном случае цвета и шрифты, которые мы добавим сейчас сюда. Мы в Delivery Club используем SwiftUI в продакшене. Сейчас он используется только для виджетов 14 iOS, но буквально недавно мы подняли deployment таргет до 13 и теперь мы можем использовать SwiftUI в продакшене, и мы это будем обязательно делать. Поэтому нам нужно написать интерфейс работы со шрифтами как для UI-кита, так и для SwiftUI. Для этого надо написать вот такие две функции public func, я хочу назвать ее текст, и она будет возвращать, э, в случае UI-кита она будет возвращать ns-attributed-string. Мы решили, что писать функцию под каждый, под UI-лабел, под э, ui-text-field, ui-text-view, ну, не очень удобно, и мы решили возвращать ns-attributed-string, чтобы это работало для всех текстовых полей. На вход она должна принять Стринг, собственно, сам текст, который мы хотим показать э, через нашу дизайн-систему, и она должна принимать еще один параметр. Э, это какой-то идентификатор о том, какой именно шрифт нужно использовать. Сейчас у нас э, этой сущности еще нет, я предлагаю ее написать. Для этого мы идем в папочку типографии, я нажимаю Command-end, мы создаем новый свифтовый файл. Он будет называться typography, и в нем мы создадим enum, он будет публичным, будет называться typography. Э -э наша дизайн-система состоит из 12 шрифтов, и разделяется она на таких четыре логических блока. Для этого я тоже создам еще один паблик enum, назову его kind. И у него будет четыре кейса: кейс header, это самый большой текст, кейс -main. Это... main, это тот текст, который используется чаще всего, кейс small и кейс extra small. Помимо этого, каждый вот такой kind может разделяться э еще на три размера. Для этого создадим паблики нам size, который будет еще три кейса: кейс large. Case Medium и Case Small. И, соответственно, каждый, каждый kind будет иметь ассоциированное значение size, типа size. Итого 4 умножить на 3 мы получаем 12 разных шрифтов. Вот с такой сущностью, с такой абстракцией мы будем работать. Возвращаемся в наш файлик Design System. И сюда мы передадим with kind kind. Uh, вот такая функция, чтобы компилятор не ругался, мы что-то из нее вернем, и нам надо написать такую же функцию для SwiftUI, она будет иметь такую же сигнатуру public fun text, на вход тоже будет принимать uh, string типа string uh, with kind, и это будет тайпографии kind, и возвращать она будет SwiftUI текст, Mm -hmm. uh, Что-нибудь вернем, чтобы не было ошибок компиляции. Теперь uh, нам нужно реализовать, собственно, вот эти функции: текст, который возвращает интерпретирует стринг и текст, который возвращает свит юйный текст. Для этого мы рядом с файликом типографии создадим еще один файл, назовем его типографии плюс юакит это будет э, наш файлик для UI-кита. Здесь надо заимпортить обязательно UI-кит и создать две структуры. Первая структура Walrus потому что Walrus в честь маржа нашей дизайн-системы. Walrus Style UI кит э, У этой структуры будет одно поле фонда, это будет UI-фонд из UI-кита. И вторую структуру Uh, valorous text UIKit. наша фабричная вот эта структура будет иметь метод func create style и она будет на вход принимать kind и это будет наш уже нам известный типографик kind возвращать она будет м -м, экземпляр вот этой нашей структурки valorous text style kit style UIKit. помимо этого у нас будут функции я создам первый, например, текст style main, начнем с мейна, for size, который будет принимать на вход uh, typography.size и возвращать будет точно так же valorous text style uh, здесь у нас внутри будет switch по сайзу, case large если large, нам надо вернуть valor's э, textile юй кит со шрифтом, который я сейчас с помощью нашего динамочка e fonts э, реализую. Вот он. Мы вызываем фонс.system. Указываем здесь bolt.size 15. Сейчас я покажу вам, что вот что вот эта за конструкция. Почему я воспользуюсь именно ей? Uh, у нас есть такой файлик fonts.swift. В нем есть публичный Енам, он у нас используется во всем проекте. У него есть три кейса: систем для системных шрифтов, italic систем для курсива и Монсерат. Это для нашего кастомного шрифта, он у нас используется для заголовков. И, соответственно, есть публичная функция size, которая для конкретного размера шрифта возвращает в итоге нам нужный UI-фонд. Uh, скопируем это дело, и вставим еще дважды, кейс medium он будет отличаться тем, что weight этого фонта будет medium, а не bold, и small, в котором будет regular. Uh, вот такая функция для стиля main, мы ее копируем еще дважды для small, и, соответственно, единственное отличие будет то, что мы будем передавать шрифты размера 12 и экстра-смол. экстра И здесь будет 10. Кроме того, нам надо реализовать текстайл хедер с которого я не начал, потому что у нас будет для хедеров использоваться вот наш кастомный шрифт Montserrat. Для этого вместо точки system мы вызываем точку Монсерат, вызываем у него экстра болт и размера 46 для самого большого нашего large-хедера. Копируем эту штуку, вставляем ее дважды. Для medium мы тоже воспользуемся экстра болт, но размера 30, и для small мы возьмем просто болт размера 22. Uh, функции create style нам надо свечнуть наш kind который мы передаем на вход uh, case header case led header size вот так и здесь вызвать uh, return нашу заготовленную функцию текст style header for size тоже копируем этот блок кода вставляем его раз два три main и вызываем функцию main small, и вызываем функцию text style small, и extra small. Вызываем функцию extra small. Здорово, эта часть готова, теперь нам надо к структурке text style TextStyle UIKit э, добавить функцию create, она будет возвращать нам готовую attributed string. На вход она будет принимать сам текст, который нам надо отрисовать. Возвращать она будет ns-attributed-string, и реализована она будет следующим образом. Надо создать сначала словарика attributes, который будет ns attributed вот такой словарик мы создаем, у него будет единственный ключ, это фонд, значение, это наш фонд, вот этот, который у нас сохранен здесь в структуре, и, соответственно, надо вернуть ns-attributed-string, пронициализированную string-attributes. Готово, теперь осталось в нашем файлике design-system реализовать нашу функцию текст. Um, вызовем здесь valorous text UI Kit, у него вызовем метод create style, передадим сюда kind, у него вызовем метод create valorous-text, передадим сюда нашу стрингу. Готово. Теперь нам нужно реализовать то же самое для SwiftUI. Это будет чуть проще, потому что мы его реализовали один раз для UIKit. Um, нужно создать тоже свифтовый файл, назовем его typography plus SwiftUI. Готово. И заимпортим обязательно SwiftUI, и я предлагаю просто скопировать все то, что у нас здесь, все наши наработки, которые мы только что написали, вставить сюда, взять, скопировать UIKit и find and replace заменить его на SwiftUI, и помимо этого, единственное, что нам надо сделать, это хранить здесь SwiftUI-ный фонд, а не UI-фонд. И вместо того, чтобы возвращать ns-attributed-string, надо вернуть SwiftUI-ный текст. Соответственно, тело функции тоже поменяется. Возвращаем текст, передаем сюда string, точка и передаем сюда фонд. Все остальное остается без изменений. Без изменений, за исключением того момента, что SwiftUI доступен только с iOS 13, а наша дизайн-система ее deployment target 12.2, поэтому нам надо написать available iOS 13. Теперь, когда мы реализовали то же самое для SwiftUI, надо вернуться в наш файлик system.swift и реализовать нашу функцию на этот раз для SwiftUI. Для этого надо вызвать valorousTextFactory только уже SwiftUI, у него вызвать createStyle, передать сюда kind, у него вызвать createValrousText, передать сюда string. Готово. Теперь давайте посмотрим на нашу дизайн-систему в действии. И для этого у нас есть вот такое приложение Valoros Kit Example App. Давайте я его запущу. И мы посмотрим, что там есть. Там есть на самом деле цвета все перечислены и наши шрифты. Вот дизайн-систем, есть цвета, есть переключалка между ui и SwiftUI. И у нас есть типография. Это, собственно, все наши шрифты. Uh, разного размера. Для UI UIKit это уже реализовано, для SwiftUI to be done. Я хочу реализовать вместе с вами сейчас. Uh, для этого перейдем в Typography контроллер. У нас здесь есть специальная swiftui на вьюха, на которой все это дело и будет. Uh, вместо заглушки давайте реализуем то же самое, что и реализовано для SwiftUI, uh, для UIKit. На самом деле там лежит scroll view, на котором есть 12 текстовых полей с разными шрифтами. Для этого нам нужно написать scroll view. Scroll view будет скроллиться у нас по горизонтали и по вертикали. Внутри scroll view будет лежать vstack, в котором будут лежать наши текста. Для этого у нас есть extension с к typography kind, у него есть заготовленная static var all styles, в которой перечисляются все наши возможные шрифты, у нее есть э, computed property sample text, в котором текст для каждого из наших шрифтов, и есть computed property style, которая возвращает некую структурку типографии style, у которой есть id-шник и наш kind, typography kind. Соответственно, воспользуемся нашим экстеншеном kind, вызовем all styles, э, смапаем это дело в style.style .style, э, style in, и вызовем здесь нашу функцию текст, которую мы написали, она лежит в нашем валрус kitty. Передадим сюда style.kind.sampleText, про который я рассказывал, и в качестве kind ставил kind вот мы видим здесь появились наши текста но они находятся не совсем там где бы хотелось для этого добавляем alignment leading и spacing 10 у вистека теперь он подвинулся куда надо надо добавить padding padding тоже по leading и trailing тоже размера 10, и нам осталось прибить наши шрифты к верху экрана. Для этого в SwiftUI очень неожиданное решение для меня применено. Надо заиспользовать Geometry Reader. Это сущность, Geometry in, это сущность, которая предоставляет нам, например, размеры. Берем нашу scroll вьюху вставляем ее внутрь Geometry ридера а, и у вистека, кроме паддинга, зададим еще фрейм и у фрейма укажем minHeight и это будет GeometrySizeHeight и AlignmentTop top. вот, наша вьюха сверсталась как надо, давайте запустим нашу приложуху и посмотрим, что все в порядке вот появился наш м, симулятор с нашей дизайн-системой. Здесь есть типография, Вот наш UI-кит. И вот наш SwiftUI. Реализация идентична. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.